Всем привет, друзья! Поставьте, пожалуйста, в чат плюс либо минус, как меня слышно. Если плохо, то минус, если хорошо, то плюс, соответственно. Угу. Есть, отлично! Будем тогда начинать сразу хочу сказать, потому что я смотрю, некоторые люди считают, что это автовебинар. Это не автовебинар, друзья. Я никогда не веду автовебинаров. Я веду живые вебинары. То есть то, что вы сейчас вопросы задаете, пишете, я в реальном времени на них отвечаю. И, соответственно, никаким автовебинаром это быть, в принципе, не может. То есть все реально, друзья. Более чем реально. Напишите, кстати, кто с каких городов, кто с каких стран кто сегодня пришел на вебинар. Я заранее извиняюсь, мы в последнее время проводим вебинары в 21 по Москве, потому что реально просто не успеваем раньше, раньше просто завал, чуть-чуть мы разгребем этот завал, скажем так, и после старта уже начнем более-менее пораньше проводить вебинары, чтобы всем было удобно, потому что я знаю, здесь Казахстан, есть люди с других часовых поясов, в которых сейчас ночь фактически уже. Да, запись сделаем, я честно сказать, друзья, в прошлый вебинар обещал запись, я его записал, но просто чисто физически не успел выложить, и этот вебинар еще надо будет тоже выложить, поэтому чуть-чуть с задержкой, поэтому старайтесь приходить конечно на вебинар, потому что просто не успеваю реально физически все это обработать. В течение дня активно работаем с партнерами, общаемся, новости, делимся информацией и так далее. И очень напряженный день каждый день у нас, потому что старт начинается и, соответственно, много что нужно сделать. Хорошо, будем тогда начинать. Буквально пару слов о себе для тех, кто пришел сегодня впервые, меня не знает. Меня зовут Александр Ткаченко, я работаю в сетевом бизнесе более 13 лет, в интернет-бизнесе уже тоже достаточно давно. Я являюсь основателем системы Global Shark, системы для авторекрутинга. То есть, у меня достаточно богатый опыт в построении структур в разных странах на полном автомате, вот только через интернет, я всегда выстраивал большие международные структуры. Но одно дело иметь опыт и лично уметь это делать, да, и другой момент, чтобы тебя могли сдублицировать по, твои партнеры, скажем так, да, повторить, и чтобы у них тоже были результаты. Потому что если у ваших партнеров будут результаты, у вас результаты будут намного-намного больше. Поэтому это. Механизм тестировали неоднократно и пришли к такому логичному умозаключению, что необходима простейшая полная дубликация, но не как это было в старинку писать списки длинные и ходить всех людей замучивать просто. Да? Мы создали систему авторекрутинга, это система Global GlobalShark, которая, соответственно, включает в себя все необходимые современные инструменты для авторекрутинга, воронку, e-mail рассылку, пуш и так далее. И так далее, То есть все, что необходимо человеку, находится в одном лишь инструменте. То есть вы даете человеку одну ссылку, в ней есть абсолютно все. И фактически вы льете туда просто трафик, на вас выходят впоследствии подготовленные люди, которые уже владеют информацией, задать там какие-то для коррекции вопросы и, соответственно, уже зарегистрироваться и оплатить. Да? Либо это делают самостоятельно по инструкции. Но в любом случае сетевой бизнес – это бизнес отношений, поэтому без какого-то плотного контакта со своими пригласителями здесь в любом случае не обойтись. Данная система будет запущена буквально недели, где-то примерно через две после официального старта компании, потому что необходимы кое-какие материалы, которые нужно записать, чтобы вставить в эту систему. Система сама по себе готова, и она уже оттестирована, дает отличные результаты. Я вчера сбрасывал в чат людям, посмотреть запись конверсии, да, то есть конверсия 15-20% для нее это норма. И многие, кто вообще связан с трафиком и понимает, что такое трафик, они понимают, что это очень крутой, крутой показатель, крутая конверсия. Хотя я немножко наперед так и забегаю, потому что много и партнеров, есть соответственно и новички. И я сейчас вам буду говорить не просто о компании Сентера, я буду немножко делать такой гибрид и делать акцент и, понятное дело, о самой компании и о, о самой системе Global Shark. Почему сейчас люди активно идут именно в нашу команду, потому что у нас есть система, у нас есть определенные бонусы, скажем так. То есть есть то, чего нет у других. И поэтому людям интереснее, естественно, идти в нашу команду, потому что у нас, у них гораздо больше шансов на успех. Итак, начнем. Давайте по самой компании. Компания Сентера у нас фактически стартует официально 1 числа. 25 числа нам дали возможность начать расстанавливать своих партнеров, то есть расстанавливать структуру и готовиться к старту. Фактически мы просто сейчас расстанавливаемся, пополняем свои аккаунты. И я вам в конце вебинара сброшу ссылки, то есть я записал все обещанные видео по... Полные, полная инструкция с нуля, то есть для того человека, который буквально вчера пришел в интернет, не знает, что такое криптовалюта, чтобы он спокойно мог посидеть и там, не знаю, за 10 минут буквально все сделать и пополниться. То есть это все элементарно просто. Итак, давайте начинать. Компания Синтера стартует у нас официально буквально первого числа. Есть уже, в принципе, слайды на русском языке, оба слайда основных, но я буквально за 10 минут до... Самого вебинара буквально только освободился и, естественно, не, не успел загрузить. Я думаю, на следующий вебинар уже будет все на русском у нас. Смотрите, какая система, какая модель бизнеса в этой компании. То есть это очень серьезная компания, компания сингапурская. Здесь есть лидеры, люди с разных стран. Не только лидеры, я имею в виду команду, саму команду штат, скажем так, сотрудников этой компании с разных стран. И сегодня буквально у нас обновился сайт, лицевая его сторона. Вы можете зайти все на просто лицевую сторону, посмотреть, насколько он видоизменился, и там есть все первые лица компании. Вы можете посмотреть, пробить хоть людей в интернете. Это все люди открытые, публичные, и, соответственно, это не просто какая-то там картинка, которых там в принципе людей нет, да? то есть это реальные люди, Известные все, каждый в своих определенных кругах, в бизнес-кругах, это все, все реальные основатели этой компании. то есть Технический отдел, по маркетингу и так далее. И так далее. То есть, все это вы можете сами лично проследить, убедиться и так далее. И сегодня, кстати, уже запустили саппорт, вы можете им пользоваться и, соответственно, задавать вопросы, то есть, масса информации Добавилось буквально вот сегодня То есть многие мне сегодня С 25 числа терроризировали вопросами И говорили где основатели компании Где их лица, где их проверить Как их пробить И так далее, и так далее То есть масса вопросов То есть сегодня мы это все увидели с вами И соответственно ну Лицевую часть увидели Еще будет много-много чего Еще будет внутренний кабинет меняться И так далее То есть это будет в самое ближайшее время В принципе там, в течение недели я думаю Итак, компания запускает на рынок свою собственную криптовалюту. И с первого числа начинается ICO этой валюты. С 1 числа, с 1 апреля по, скажем так, 31 мая будет проходить ICO. Соответственно, вот по этой схеме у нас будет на это время, на время проведения ICO вот такая вот партнерская программа. Это временная партнерская программа. 10 уровней глубина и 15% на эту глубину у нас разложено. Соответственно, если вы пополняете определенные суммы, покупаете монету на большие суммы, то у вас действует определенный дисконт. Вот, как вы видите, здесь 2,5, 5 и минус 10% таким вот образом. А как будет происходить это ICO? Я немножко вернусь обратно. Вот мы видим день первый. Видим лимиты, соответственно, и стоимость одного токена. Один да? доллар – это номинальная цена. И, соответственно, через день у нас идет шаг. И через день он будет стоить на 5 центов дороже. Еще через день еще на 5 центов дороже. И так далее. Дальше там 11 числа. ой, Дальше 21 числа, точнее, у нас уже будет тут произвольно. Да? То есть дальше уже рынок будет регулировать стоимость. И стоимость может возрасти в разы больше. Соответственно... Вот продолжение. Для инвесторов, для любителей заработать достаточно приличный процент за короткий срок, это отличный шанс, потому что вы можете с одного доллара цена монеты может подскочить, скажем так, до двух долларов, до двух с половиной. В этом диапазоне это, в принципе, запросто. И, грубо говоря, если это посчитать за два месяца, это фактически сто процентов. То есть на старте вы можете заработать уже просто на самой инвестиции. Да? То есть вы можете зайти образом на 1000 долларов, а в итоге, когда вы будете вставать уже в основной маркетинг, вы уже можете встать фактически 1000 на 2, например, да? с той же самой суммы. Ну, либо, соответственно, отбиться, а ту же самую сумму забросить в основной маркетинг. То есть вы уже дальше там сами будете решать. То есть сейчас я записал все инструкции по пополнению кабинета и так далее. То есть это... Необходимо сделать желательно до первого числа, до старта, чтобы у вас на балансе уже была необходимая сумма, потому что лимиты и в первый же день, фактически даже в первые дни, я бы сказал, может так случиться, что вы просто не успеете приобрести эту монету, потому что лимит быстро закончится, что скорее всего и случится. Поэтому для нашей команды было бы желательно как бы быть в первых рядах и успеть. Итак, идем дальше. После 1 июня... У нас включается основной маркетинг, маркетинг бинарный, гибридный, то есть бинар плюс две линейки. Итак, сейчас я вам открою слайд. Да, вы будете должны сами покупать, то есть автоматически ничего не спишется, потому что здесь есть определенные лимиты и так далее. То есть покупать нужно будет самому. Мы просто пополняем кабинет, то есть если мы пополним кабинет, например, в эфириуме, то деньги там у нас, соответственно, в этой валюте лежат. В биткоине, соответственно, в биткоине лежат. Учитывайте тот фактор, что... Курс он все-таки плавает, криптовалюта достаточно сильно порой проседает или вверх скочит, да, соответственно. Вот вы в этой валюте положили, в этой валюте и лежит. Если вдруг просила и вам там доллары не хватит случайным образом в первого числа, да, то есть, ну, сами понимаете, побежите менять это, там, несколько долларов, во-первых, несколько дол долларов никогда не поменяете, да. А, пока вы этим будете заниматься, уже могут лимиты просто кончиться и вам может просто реально не хватить. Вот, поэтому позаботьтесь о себе заранее, позаботьтесь о своих партнерах, проследите, чтобы они пополнили, успели. Если они что-то там не понимают, недопонимают, помогите, как это правильно сделать. Потому что у нас есть в команде много опытных лидеров и вообще в принципе много людей, которые достаточно давно с криптовалютой работают и так далее. Поэтому проследите, помогите. Да, когда можно будет покупать, естественно, как только я об этом узнаю, я вам отмашку дам и постараюсь максимально заранее вам сообщить. То есть, как только мне сообщат примерное время, соответственно, и я вам эту информацию тут же в ту же минуту сообщу. Поэтому, как только, так сразу. Итак, давайте начнем немножко по маркетингу, пробежимся. По факту у нас здесь есть 4 пакета, но это не пакеты по факту, это произвольная сумма. Начинается от 100 долларов и фактически до бесконечности. Здесь написано до 50 тысяч, но это на самом деле не так. То есть это градация просто пакетов. На самом деле сумма не ограничена. Итак, то есть мы произвольно инвестируем определенную сумму, минимум 100 долларов. И соответственно, что мы получаем в зависимости от этих пакетов. Мы получаем до 20% пассивного дохода в месяц. Естественно, вот этот пассивный доход он начинает работать у нас с 1 июня, когда вступает в силу основной маркетинг. Но в принципе вы намного больше за первые два месяца можете заработать на ICO. Поэтому первые два месяца они самые жирные, самые вкусные, такие прибыльные. Далее. В конце года у вас есть возможность забрать тело депозита. То есть вы получаете в течение этого года чистый прибыли, скажем так, чистые проценты. Далее директ бонус 8%, то есть это бонус за приглашение, то есть все кого лично пригласили сюда и они инвестировали какую-то энную сумму, вы с этой энной суммы получаете 8% себе. Соответственно на любом пакете у нас 100% баллы считаются для бинара, то есть никакой ущербности в плане этом нет, но есть определенные моменты в других видах бонусов. Далее, есть определенные лимиты и это одна из самых интересных таких фишек в этой компании. То есть очень грамотно продумано и всем, этом, всем нам в принципе будет выгодно с такими лимитами работать. Я сейчас объясню почему. А, Во-первых, первый лимит это недельный лимит, лимит на вывод. То есть у нас здесь лимиты только на вывод, не на заработок. Фактически мы можем поставить на вывод в неделю сумму, не превышающую чем 50% от нашего депозита. То есть если вы положили 1000 долларов, вы в неделю можете выводить 500 долларов. То есть если положили 10 тысяч долларов, можете выводить, к примеру, 5000 долларов в неделю. И соответственно там 20 тысяч долларов в месяц. То есть вот такой вот лимит. Следующий лимит у нас идет на первых двух пакетах X5 и далее X6. Что это означает? Это общий лимит. То есть вы можете всего вывести сумму не превышающую чем в 6 раз умноженную от своего депозита. Например, если вы инвестировали 10 тысяч долларов, то вы можете вывести всего заработанных средств любых, соответственно, 60 тысяч долларов. Но многие скажут, как бы это мало и зачем такое нужно и вообще как бы неинтересно, скажем тогда. Но вы же можете реинвестировать, то есть докладывать. Эта сумма именно на вывод, ведь это же не, ну, не стопор на вообще заработок ваш. Да? То есть вы зарабатываете, у вас деньги на аккаунте аккумулируются. Вы израсходовали свой лимит, там, недельный, либо вообще общий лимит. И, соответственно, у вас есть заработанные деньги в аккаунте. Вы просто берете и необходимую сумму туда докладываете. То есть дореинвестируете, скажем так. И ваши лимиты тут же возрастают. Происходит такой вот момент. Соответственно, в чем плюсы этого? Во-первых, в конце года сумма возвратная депозита, да, то есть в конце года вы можете забрать свой депозит. Ну, если вы полностью его под ноль выгребите и заберете, то вы как бы с компанией распрощаетесь и уйдете. Да? То есть, если вы оставите хотя бы минималку, то, соответственно, у вас будет продолжать маркетинг и так далее. Но, я вам сейчас буду показывать следующие бонусы. То есть, если вы пришли сюда строить сеть, а я думаю, что подавляющее большинство здесь людей, которые пришли сюда, строить именно сеть. Потому что инвестировать деньги вы, в принципе, всегда успеете. Ну, в принципе, конечно, на ICO это очень выгодный момент. Да, я согласен. Но подавляющее большинство здесь и сетевики, ну и вообще, в принципе, те люди, которые хотят хорошо заработать. А хорошо заработать можно всегда по маркетингу. Даже с небольшими вложениями можно заработать очень серьезные деньги. И, как правило, все сетевики понимают очень простую истину. Есть такое правило, золотое правило каждого сетевика называется 1.9.90 которая гласит о том, что самые большие чеки, самые большие результаты, все самое лучшее достается тем, кто в самом начале, кто быстро принимает решения, быстро действует и заходит на самом старте компании, либо там в ближайшие дни или месяцы, да. Почему? Потому что, в принципе, я думаю, тут объяснять не нужно, потому что все люди, которые информацию получают да, в дальнейшем, то есть они получают эту информацию либо от вас, либо от ваших партнеров. И, соответственно, они впоследствии окажутся в вашей команде, где-то в вашей структуре. И вы с этого будете иметь свой процент. Так как выгоднее иметь процент с тех, скажем так, инвестиций, которые будут после того, как вы начали свой бизнес, да, либо самому зайти, к примеру, через полгода-год. И самому кому-то приносить доход, а себе начинать только строить бизнес. На вопросы давайте я тогда уже в конце вам отвечу все, чтобы не прерываться. То есть, в принципе, ребята, если вы по маркетингу сюда пришли зарабатывать, и вы выстроили определенную сеть, ну, образно, возьмем даже 100 человек, да. И вот сейчас мы зарабатываем с вами деньги по линейке на момент ICO. Соответственно, цена монеты растет. И с 1 июня... Люди начнут вливать деньги в основной маркетинг. Тут же, в принципе, все упрутся в какие-то определенные лимиты. И чтобы начать выводить денег больше, вы, во-первых, в первый день, 1 июня, начнете хорошо зарабатывать, а во-вторых, хлынет волна апгрейдов, и вы заработаете еще больше. И после этой второй волны, скорее всего, будет еще третья, если не четвертая. То есть вы заработаете многократно, и далее вы будете зарабатывать намного-намного больше, чем в каком-то обычном классическом бинаре. Потому что в классическом бинаре обычно человек зашел на n сумму, и он, в принципе, никогда не докладывает. То есть он высасывает все со структуры и все. И больше как бы, от него и самого пользы нет, если он, в принципе, не достраивает, скажем так, сеть. То есть, как правило, прибыль в таких ситуациях идет с самых низов, то есть с самого низа вот этой юбки, скажем так. То есть здесь ситуация кардинально иначе. То есть здесь вся структура периодически будет делать реинвесты. С самого первого до самого последнего. И в этом главная фишка. Потому что мы за счет этого будем зарабатывать здесь в 2, в 3, в 4, в 5 раз как минимум больше, чем в любом другом маркетинге бинарном. Ну и вообще любом другом. да, Там, где нету такой фишки. То есть это нужно очень понимать ну как бы разобраться в этом моменте, можно сесть даже на калькуляторе просидеть, просчитать, то есть это очень-очень крутая фишка, которая позволяет быстро-быстро выйти на хороший приличный здесь доход. Соответственно, также есть такая графа, как промо, и заработанные деньги вы в принципе можете не реинвестировать например, а потратить на какой-то промо продукт, товар, скажем так, например, ну, на Porsche обменять можете свои баллы, например, да, эти заработанные средства образно говорю, да, то есть я не знаю сейчас какие конкретно будут там проба, но уверен, что это будут очень хорошие вещи. И также вот здесь написано сноска и написано, что 25 тысяч долларов у нас недельное ограничение на бинар. И соответственно здесь же также написано, что у нас депозит возвратный в конце года вы можете забрать свой депозит и в принципе то, что вы в течение года получали, это будет чистая прибыль. Следующий бонус. Это бонус-активити бонус. Activity и начиная с 1 июня, те люди, которые пришли сюда строить сеть и хотят зарабатывать по партнерской программе, у нас будут платить абонентскую плату, которая составляет 50 долларов. Но эта абонентская плата она полностью будет расходиться по вот этой линейке. То есть 50 долларов будет расходиться на 10 линий по 10%. То есть 10 на 10 это 100%, друзья. Но есть определенные ограничения. Соответственно, в зависимости от пакета. Если вы находитесь на пакете стартер за 100 долларов и выше, да, то у вас открывается сразу две линии. Если вы на пакете партнер, то есть от 1000 и выше, то вам открывается еще три линии. То есть до пятой линии это уже в принципе так прилично. И далее, если вы на пакете свыше 5000, вам открывается еще плюс три линии, 8 линий, То есть это уже вообще Хорошо. И на максимальном пакете, который от 10 тысяч долларов и выше, вы открываете себе полностью все 10 линий. Естественно, как бы можно начинать с меньшего, переходить на большее, то есть кому как, кто как в своих силах уверен, скажем так. Да? Но, соответственно, можно начать даже на линейке зарабатывать, если с линейки уже сразу же 1 июня заходить уже на более приличные пакеты, скажем так. Но линейка... Она дает нам определенную стабильность. То есть если по маркетингу, по бинару, по другому маркетингу. да, То есть вы э, прошел какой-то оборот, вы заработали сегодня. Да, то есть оборот какой-то не прошел, вы не заработали. То линейку вы выстроили определенную структуру. Вы будете уже понимать, что какой-то минимум э, в месяц вы будете зарабатывать по этим двум линейкам. Далее здесь идет у нас как раз таки э, бинарный бонус. Бинарный маркетинг, то есть как только у вас слева и справа образуются баллы, вы, соответственно, получаете с этого 10%, и эта сумма баллов списывается слева и справой ноги. Соответственно, бинарный маркетинг, чем он уникален и интересен, чем он выгоден, то есть на сегодняшний день это самый выгодный, наверное, маркетинг, самый быстрый, самый такой прибыльный. А фишка в том, что здесь всего лишь две ноги, левая и правая То есть если вы поставили одного человека влево, второго человека вправо То третьего человека, четвертого, пятого, всех остальных, куда вы будете ставить? Если у вас больше нету ветки отдельной То есть вы ставите, опять-таки, либо влево, либо вправо Но человек встает в структуру ниже самого последнего То есть он как вот луч покасательный, все люди будут становиться один за одним и неважно, вот все, что под вашим аккаунтом находится, переливом таким образом от вышестоящих партнеров пришел человек, либо это ваш личный приглашенный, либо это ваших партнеров в глубине партнер. Да? То есть не имеет значения. Каждый раз, когда у вас в короткой ветке проходит какая-то оплата, соответственно, вы с нее получаете тут же 10%. И, как правило, в бинаре всегда одна нога спонсорская ветка большая, и вы просто всегда строите в одну ногу. Одну ногу выстроить это элементарно. То есть самый элементарный простой маркетинг ⁇ это вот бинар, когда вы строите сетку в одну ветку, да, то есть в одну ногу. Вам спонсор помогает выстраивать одну, а вы строите вторую, соответственно. То есть это не две ноги строить, это не три, не шесть ног, да, как в линейках обычно бывает. То есть это... В разы, в разы, в разы проще и легче. Это во-первых. Во-вторых, вы тем самым помогаете, переливая своих партнеров. И в общем все командно делают свое дело и зарабатывают очень хорошие деньги, друзья. Плюс еще в бинаре нет ограничения по глубине. То есть во многих линейках есть ограничения глубинные. Там разница уровней бывает и так далее. То есть здесь вы зарабатываете до бесконечной глубины. Идем Дальше по вопросам я чуть позже отвечу, сейчас в конце в самом. Следующий бонус это пассивный бонус, то есть бонус процент с пассивного дохода ваших партнеров. То есть до 8 линий глубина. Опять-таки на пакете стартер 100 долларов и выше, до 1000 долларов. Вы получаете 2 линии, всего лишь открываете 3% и 2,5. Следующий пакет партнер от 1000 до 5000, это, соответственно, еще две линии 2% и 1,5%. Далее, свыше 5000 пакет премьер, да, то есть открывает пятую шестую линию 1% и процента И на VIP, на максимальном пакете, который стоит 10 тысяч и выше, вы открываете максимум все 8 линий и, соответственно, получаете ä, со всех линий полностью. Но несмотря на то, что на... Чем ниже линия, тем вы меньше процент начинаете получать. Не забывайте о том, что юбка растет и внизу людей гораздо больше инвестиций, нежели в первой, там, второй, третьей линии. Соответственно, внизу с меньшим процентом вы с этой линии будете зарабатывать в разы, в разы больше, нежели какие-то верхние линии. То есть вот это тоже нужно понимать. И это опять-таки стабильный бонус просто железный стабильный бонус, потому что вы один раз какую-то команду выстроили, будь то инвесторы, которые просто пришли зарабатывать пассивный доход, будь то активные партнеры, они инвестировали определенную сумму денег и, соответственно, они с нее каждый месяц получают там, до 20% пассивного дохода. И в этой, с этой суммы, которую они получают пассивно, без активных каких-либо действий. Вы получаете вот эти проценты. То есть, если вы выстроили сеть, инвестиции там составили, не знаю, например, 100 тысяч долларов, да, образно, то учтите, что в течение года они будут зарабатывать там в несколько раз в итоге больше пассивно. И с этой суммы, которую они будут зарабатывать больше, чем они вложили, вы будете получать вот, ну, к примеру, 3%, там, 2,5 и так далее. То есть это стабильно, это минималка ваша, на которую вы будете... Четко полагаться, что меньше этой суммы в месяц вы не заработаете, потому что она у вас стабильная. Так же, как и верхняя а, линейка. И, соответственно, учитывая те а, ограничения, да, то есть на вывод определенные лимиты, да, то есть, я вам еще выше немножко рассказывал, что люди будут делать апгрейды постоянно. Причем не внизу где-то там, а вся полностью структура сверху до низу будет периодически делать апгрейды. Соответственно, у них будет возрастать основной депозит, они будут получать пассивный доход больше, больше и больше. И вот эта линейка у вас по факту будет приносить прибыль больше, больше и больше. Причем стабильно. То есть очень важно понимать, что здесь смесь идет стабильности вместе с таким прогрессивным бинарным маркетингом, где большие деньги быстро тут же приходят. То есть вот в принципе основу я вам рассказал. Сейчас пройдем, в принципе, по вопросам. Хотел бы вас предупредить заранее, что. Но ну я, в принципе, сейчас вам уже скину, наверное, ссылки. Я записывал сегодня буквально, записал инструкцию. То есть для тех, кто вообще первый раз с криптовалютой столкнулся. Потому что здесь у нас оплата идет только через криптовалюту. Топ-10 криптовалют это биткоин, эфириум, лоткоин и так далее. То есть можно оплатиться только криптой. И для тех людей, кто первый раз с этим столкнулся, наверняка таких хватает. Людей, которые только-только приходят в интернет. Я записал все эти инструкции, чтобы вам было легче, проще, удобнее. Соответственно, и вашим партнерам также будет легче и удобнее. Вот, поэтому можете уже сейчас пополнить, да не можете, а просто уже нужно как бы, до первого числа успеть пополнить аккаунты. И, соответственно, быть готовым на первое число, чтобы сделать покупку. Потому что если вы вдруг проморгаете этот момент и отложите там на следующие дни покупки, да, то если ваши партнеры уже у вас образовались, и, соответственно, они сделают покупку, а вы не сделаете, то бонусы, проценты, они пройдут просто мимо. По линейке, имеется в виду, по основной, которая идет, точнее, временной линейке, которая идет на время ICO на 2 месяца. Итак, давайте к вопросам. Так, по поводу не умеете еще строить сеть, как бы, хочу вас заверить. Во-первых, то, что если вы находитесь здесь, вы находитесь уже в правильном месте, потому что здесь мы, в отличие от любых других команд, мы уже позаботились о том, чтобы вам было здесь максимально комфортно и легко приглашать людей. Мы запустили систему авторекрутинга, это система Global Shark, Воронка, с конверсией 15-20% на сегодняшний день был уже тест. Ну не сегодня в смысле был тест, а уже эта система оттестирована в прошлом направлении. Она давала вот такие результаты. Ну на среднем таком трафике, на обычном. То есть не буксы какие-то, обычный нормальный трафик средний. Соответственно, вот такие вот результаты. То есть там уже все внутри будет вложено. Все инструкции, как оплатить, как зарегистрироваться, как то, как все. Ссылка ваша же реферальная будет внутри в кабинете. Человек зашел, по ней же ткнул и зарегистрировался по всем инструкциям, прошел и, возможно, даже при желании оплатил. То есть пришел на такой вебинар, послушал информацию, предварительно короткую презентацию внутри посмотрел. То есть все это... Полностью уже поставлена на поток будет и будет полная система авторекрутинга. Есть, естественно, будет закрытая определенная зона, в которой будут инструкции необходимые для того, чтобы как правильно этой системой пользоваться. И, соответственно, трафик. Самое главное это трафик, потому что нет трафика, нет результата. Есть трафик, есть результат. Чем этого трафика больше, тем и результат выше. Соответственно будут тестироваться постоянно новые площадки рекламные по трафику платному, бесплатному и так далее. Это все у нас будет в закрытой зоне. Доступ к этой закрытой зоне будет только у партнеров Global Shark фактических партнеров, которые имеют пакет аккаунт активированный. И, соответственно, этот доступ будет даваться вручную. То есть я назначу определенных модераторов во всех командах. Да, это все будет модерироваться, и никто чужой туда не пролезет, не проберется. Поэтому у вас есть все преимущества перед любыми другими командами. А, то есть На сегодняшний день к нам уже активно идут именно на наш бренд, на Global Shark, потому что все понимают, что маркетинг, он, в принципе, одни и те же условия у всех. То есть компания предоставляет одни и те же условия всем. Ей как бы без разницы, мы или другие люди, какие-то другие команды. То есть для них мы равны. Но для вас конкретно разница есть и она есть существенная. Потому что мы даем инструменты, мы даем систему. Мы постоянно работаем в этом направлении, изучаем новые технологии, внедряем их тут же. Да? То есть мы за этим постоянно следим, держим руку на пульсе. То есть у нас на сегодняшний день самые лучшие условия, самые такие серьезные лидеры, скажем так, и так далее. То есть, у нас отличная подготовка и отличный опыт в этом плане. То есть, у меня опыт больше 13 лет на сегодняшний день, и в интернете большой опыт, соответственно, большие результаты у нас уже были. И все это, в принципе, кто? давно в сети это уже знают. Вот, Кто-то уже может быть не первый раз в сети начинает какие-то такие вот попытки начинают зарабатывать. Да? Поэтому, друзья, у вас есть отличная возможность показать всем остальным преимущества нашей команды. И на сегодняшний день многие люди к нам идут только потому, что они уже слышат о нас везде по всем источникам в интернете, да, что это одна из лучших команд на сегодняшний день. вот По крайней мере в этой компании, да, Синтера. Это лучшее, что есть на сегодняшний день в Рунете. Итак. Поэтому новичкам здесь будет проще. Это один момент. Второй момент, то, что есть у нас возможность зарабатывать здесь на полном пассивном доходе. Вот это очень важно понимать. Потому что здесь есть активный доход, здесь есть пассивный доход. Те люди, которые были в каких-то классических компаниях, там Amway, Mariket, там Reflame и так далее, друзья, то, что вам рассказывали, то, что пассивным доходом называют в таких компаниях, это на самом деле не так, это просто розовые очки, потому что пассивного дохода в таких классических компаниях нету. Это вообще термин неправильный. Пассивный доход, когда вы пассивно зарабатываете деньги. Если вы Работаете, приглашайте людей, проводите, например, вот вебинары, как я сейчас, пишите какие-то там инструкции, общаетесь с людьми, работаете, в общем, да, активно. То есть это доход активный. Да, это огромные деньги, здесь можно зарабатывать миллионы на самом деле долларов. Это не какие-то преувеличения. Кто как бы в сети уже опыт какой-то имеет, да, то знает, что есть множество людей, которые зарабатывают в сетевом бизнесе миллионы долларов. Это нормально. То есть это абсолютно нормально. Но это доход активный. Чтобы его начать получать, нужно сначала немножко поактивничать, то есть поработать. А соответственно, пассивный доход это когда вы не делаете никаких активных действий. То есть вы инвестировали иную сумму денег, вы получаете проценты, живете на проценты. Вот, в принципе, это и есть пассивный доход. А здесь у нас есть симбиоз. То есть вы можете зарабатывать пассивно. Можете зарабатывать активно. Вы можете начать с меньшего, в итоге по структуре заработать деньги, инвестировать их снова сюда и зарабатывать пассивно еще намного больше. Плюс от построенной структуры еще иметь дополнительно доход тоже приличный. То есть это все в гибриде, в симбиозе, это просто такой вот гремучий коктейль получается. Так, здравствуйте, Александр. У меня в структуре такой-то левая нога растет, в настройках правая, чтобы выровнять. Смотрите, сам бинар, как он работает, у вас идет по одной линии, идет перелив от ваших вышестоящих партнеров. Идет перелив, соответственно, по одной ветке он у вас может быть там миллионные обороты. Да? Вторую ветку вы строите сами, самостоятельно. То есть Идет спиловерская нога, одна, к примеру, общая. А от вилки от нее вы строите сами. И когда у вас в короткой ноге происходит оборот, вы получаете за это 10% с этого оборота. И баллы слева и справа у вас сгорают. Вот, то есть повторно вы их не задействуете. Вот так работает здесь перелив. Если вы имеете в виду, вот у меня сегодня спрашивали, а нельзя ли как-то краник повернуть, чтобы перелив в обе ноги мне шел? Нельзя, ребята. Такого не существует, не бывает. Могу сказать, что существуют команды, которые так вот заманивают народ и устраивают какие-то живые очереди и тому подобное. То есть это на самом деле полное вранье, потому что искусственно ни один маркетинг еще нормально никогда не строился. Если вы начнете пытаться, в бинаре делать перелив слева направо, как в матрице, ничего хорошего из этого не получится, вы просто навредите и себе в итоге и всем партнерам, потому что в итоге внизу вообще никто перелива никакого не получит. Потому что сами представьте, в первой линии у вас два партнера, в нижней линии 4, дальше 8, 16 и посчитайте несколько линий в глубину и вы узнаете, что вот там линии на 5-6, например, у вас физически не хватит никакого таланта, чтобы поставить столько личников людям, например. И, соответственно, чтобы всех обеспечить переливом. Все, в идеале кто-то успеет, может быть, там пару человек получить. А 99% людей не получит перелив в такой ситуации вообще. Поэтому лучше никогда не, никакие искусственные маркетинги не лепить, а, соответственно делать так, как правильно, так как оно должно быть, потому что таким образом перелив будет у всех. Там может быть километровая нога, и все будут в итоге довольны. А одну ветку построить каждый сможет, если он будет делать то, что как бы будет вам информация дана системно. Вот. Тем более, что мы сейчас в таком времени находимся золотом. То есть сейчас еще старта не было даже официального. Сейчас никто этой информации практически в интернете не владеет. На Земле вообще никто практически не владеет этой информацией. То есть сейчас весь лидерский состав практически свободный. Сейчас сетевики все свободны. Причем... Интересно, вот на рынке сейчас ничего нету. Я полгода света фактически даже не работал, я был в отпуске. То есть я вернулся сейчас с полугодового отпуска, друзья, потому что не было просто чем мне заниматься. А если заниматься чем попало, то мне это лично неинтересно. То есть я либо занимаюсь чем-то серьезно, с полной отдачей, как бы работаю на команду и на длительную перспективу, либо я не занимаюсь вообще ничем. Поэтому, в принципе, сейчас рынок не просто свободный, он вообще пустой. Как в этой компании, так и вообще. В принципе, интересных предложений практически сейчас и нет. Поэтому, друзья, время золотое. И не тратьте просто это время впустую. Берите и активно начинайте строить сетку. Где и как получить систему Global Shark? Соответственно, система Global Shark, она лежит готовая. Лежит ее скелет у меня. Но я еще раз скажу, что система это не просто какая-то воронка и все на этом. Да? То есть это полноценная многофункциональная, скажем так, система, что вы одну ссылку человеку даете, фактически вы на эту ссылку льете трафик, человек заходит с нуля в интернете, он изучает всю информацию, он вникает, он регистрируется в вашу компанию, он в этой же системе все инструкции берет и делает по на и запускает дубликацию свой также бизнес, делает свою же такую же ссылку. То есть это как сетевая компания, только это не сетевая компания. То есть сетевая компания, которая работает совместно вот с этой сетевой компанией, можно так сказать. Да? То есть я, я имею в виду по техническому плану, то есть принцип там такой же абсолютно, но деньги зарабатываем мы именно здесь, то есть для того чтобы это запустить нужно чтобы компания стартовала во-первых, чтобы был уже кабинет в компании уже полноценный окончательный, чтобы я записал все необходимые инструкции, которые нужно поместить в систему, да, то есть это как минимум недели две после старта у меня на это уйдет и я вам дам эту систему, она рабочая я вчера сбрасывал в чат соответственно, ссылку на конверсию от прошлой были обкатки этой системы. То есть 15-20%, у кого-то было 22, даже до 25% у кого-то доходило по конверсии. Это вот, ну, не то, что там из двух один зашел. да. Это на нормальном количестве трафика, ну и средний трафик был. То есть это не буксы какие-то там, не, не мусорный трафик, естественно. И рекомендации по трафику будут платному-бесплатному в системе в закрытой зоне доступны только исключительно для команды Global Shark, которая вот начинается фактически с меня. Мне без разницы какая глубина, хоть тысячная, там, у кого кто какой спонсор. то есть Впоследствии будет просто возможность по логину пробивать наш человек это или нет, будут сидеть модераторы и соответственно включать доступ. Вот и все. То есть никто просто так не проскочит, скажем так. Александр, с бирже пополняться будет, возможно, да. Будет внутренняя биржа, и после прохождения ICO будет еще и внешняя биржа, и эта монета, она будет торговаться, в принципе, как внутри, так и снаружи. То есть, как, как эфир, как биткоин, в принципе, та же самая будет, примерно, крипта, только будет иметь свою стоимость и будет, начнет с нуля расти. То есть, если взять биткоин сегодня, на сегодняшний день, например, да, то есть все себя сравнивают с биткоином. Биткоину уже много лет, скажем так. И да, за 2017 год он очень круто вырос. Во много раз вырос. Он фактически раз в 20, наверное, вырос биткоин. Но все равно это не тот показатель. Вы сравните, например, тот же самый эфириум. Во сколько раз вырос он? То есть если биткоин стоил там... Ну, я округлять буду, около 1000, например, на начало года 17 -го, и в конце до 20 тысяч долларов доходила монета. Эфириум там около 8 долларов, к примеру, стоил и доходил до 1400 там с чем-то долларов, да. Вот как бы эфириум в такой ситуации стоит как бы подешевле, чем биткоин, да, намного там, но если в разы так считать. Но в плане выгодности и доходности эфириум в этом году, он был гораздо доходнее. Поэтому молодые монеты, они всегда доходнее, чем старые, скажем так. Потому что вот тот вездеход биткоин, например, да, такой мощный идет. То есть он да, он как бы первый, он номер один, он как бы считается самый крутой. Но опять-таки уже неповоротливый, долгий, с большими комиссиями. Да. Особенно в январе месяце, в декабре мы это хорошо все заметили. Поэтому молодая криптовалюта сейчас тоже начинает активно расти. И мы видим на рынке много монет, которые достаточно серьезно сейчас стоят. Вот. А сам, во-первых, процесс ICO очень выгоден, потому что как только монета с ICO выходит на биржу, она уже стоит дороже, чем была, скажем так. Это уже выгодно. да. И плюс то, что это молодая крипта, и вы ее покупаете фактически на корню, чуть ли не по номиналу. да, Даже, ну, Фактически по, номина... по номиналу, если это будет первого числа, вы купите номинал. Вот то сами перспективы можете оценить, к примеру. Мы не будем там себя сравнивать с биткоином, там, можете сравнить, не знаю, с эфириумом, там, с рипом и так далее. Да, на длинной дистанции, естественно, получаются большие такие проценты, но даже на коротких дистанциях, там, в полгода, да, в несколько месяцев, это уже совершенно другие деньги, совершенно другой процент. Депозит можно забрать в конце года, в декабре или в июне 2019 года. Депозит можно забрать фактически вот, ну, ровно через год, как только вы инвестировали эти деньги. Вот, фактически 1 июня, допустим, вы заходите уже в основной маркетинг, да, то есть с этого дня, и фактически считается год пошел, да, то есть вы заработали там по маркетингу, еще добавили, реинвестировали какую-то сумму. И вот эта сумма уже будет доступна вот с этого дня спустя год. Вот таким образом это будет. Потому что вы можете каждый месяц какую-то сумму реинвестировать, например, но это не значит, что вы с сегодняшнего дня там ровно через год заберете все полностью депозит. Да? То есть у каждой суммы от момента ее инвестиции год это и считается 12 месяцев. Какие-то еще, может быть, вопросы Есть? Если есть вопросы, то пробежимся по вопросам. По новостям еще раз хочу напомнить, я смотрю, народ больше прибавился. Зайдите обязательно на сайт сегодня, на внешнюю лицевую сторону, да, на лендинг. И внимательно его посмотрите, изучите. Посмотрите, там добавились лица официальные, команда. То есть те люди, руководители этой компании, технический отдел и так далее. То есть Это очень известные люди, Многих из них, вы, возможно, знаете. Кого не знаете, можете прямо самого первого взять, например. Александр Гаврик, например, тот же самый. Да? Просто забейте в Гугле, кто такой Александр Гаврик, чем он занимается, какие у него бизнесы, компании и так далее. То есть это очень серьезный человек, его знают в мире классического бизнеса очень-очень многие. Поэтому здесь не то, что там собрались какие-то новички, дяди без какого-то опыта и решили что-то там смастерить и на этом хорошенько заработать. Нет, я с такими проектами вообще сейчас как бы даже и знакомиться не собираюсь. То есть мне не интересуют малобюджетки либо там какие-то проекты, за которыми вообще никто там из адекватных людей не стоит. То есть это люди очень серьезные с богатым опытом, которые уже без всякого сетевого маркетинга заработали огромные деньги. Это фактически люди с огромным бюджетом для старта этого проекта. Поэтому у нас сразу же как бы, будут практически все условия, идеальные условия для того, чтобы мы с вами двигались, нам было легче и проще. То есть в рекламу около полумиллиона сейчас запущено будет с первого числа будет активная рекламная кампания идти по различным каналам и так далее, то есть популяризация вот этой будущей монеты, а монета-то растет, то почему? Потому что на нее берет идет спрос, да, а спрос на монету за счет чего он берется? -то? За счет того, что, собственно Новости всевозможные, везде какая-то реклама идет и так далее, слухи там, возможно, какие-то ходят. Да? То есть за счет того, что люди узнают, люди узнают, интересуются, покупают, перепродают и так далее. То есть за счет этого возникает спрос, он и пампит вот эту монету, соответственно, она и растет в цене. Если запустить монету, и о ней никто, естественно, знать не будет, то как она может вырасти в цене, кому она тогда вообще нужна будет, эта монета. Да? То есть здесь ребята с серьезным опытом, с серьезным бюджетом и, соответственно... Они знают, что делают, поэтому эта монета будет расти в цене сама по себе. Плюс все после 1 июня все манипуляции, покупка пакетов, продажа, все фактически будет проходить через монету. То есть вы пригласили человека, ему нужно приобрести аккаунт, чтобы начать строить сеть. То есть он покупает на бирже монету, ну, либо он у вас лично покупает эту монету, либо на бирже. И за эти монеты он покупает соответственно на себе пакет. Поэтому Учитывая эти все факторы, я прекрасно понимаю, что, во-первых, многие лидеры будут закупать монеты для своих команд, чтобы быстрее и проще заходили в структуру, да, становились. Соответственно, монета будет просто сама по себе расти в цене, потому что на нее будет спрос, ее будет, может быть даже и местами не хватать. Поэтому цена будет расти, то есть спрос рождает предложение. Да? То есть цена со временем будет расти, это фактически железно. Поэтому нужно в эти моменты тоже все учитывать. И мы зарабатываем деньги, через эту монету меняем. Мы, соответственно, и заходим в проект через эту монету. То есть все будет через эту монету. Поэтому вот в этом огромный-огромный плюс. Общались с людьми, их напрягает дата старта проекта в день дурака. Но еще раз повторюсь, компания у нас в Сингапуре, и там нет дня дурака. День дурака русские придумали в СНГ, скажем так, да, то есть на постсоветском пространстве. Поэтому сетевики, тем более такой народ, они и в Новый год, и 31 декабря работают, и никаких проблем регистрируют людей. Поэтому это все предрассудки, скажем так. Он недавно у кого-то Новый год, по-моему, в какой-то стране был, я уже не помню. Поэтому у всех свои какие-то праздники, приколы и так далее. Это как бы к делу к бизнесу оно никак не относится. Вряд ли кто-то будет шутить на миллион долларов, такую шутку устраивать. Поэтому можете к этому нормально, спокойно относиться. Как купить биткоин с блокчейна или с биржи? Есть ли разница? Ну, в смысле вы вас с блокчейной купили? Ну, в общем, с биржи-то, в принципе, будет, наверное, дешевле. А так вы смотрите сами. То есть зайдите в обменники, посмотрите, на бирже посмотрите. Где курс вас больше устроит, там, соответственно, и приобретайте. Я сегодня записал несколько видео, как, в принципе, просто и легко, даже если у вас вообще никакого знания, понимания нет, что такое крипта, зарегистрировать кошелек, соответственно, пополнить его через обменники и оплатиться с него. То есть я буквально за... Там, 2-3 минуты пополнил себе кошелек, за 2-3 минуты я пополнил кабинет. То есть все, 5 минут и готово. То есть это очень быстро и легко. Причем с любой точки мира. Никаких вам свифтов, никаких каких-то банковских там заморочек, никаких заморозок и так, далее, и так далее. На сегодняшний день у нас практически все идет к тому, что оплата идет через крипту. Потому что это идеальный вариант для международного бизнеса любого. Потому что я Достаточно давно работаю в сетевом бизнесе. Я помню те времена, когда люди свифты отправляли, когда человек отправил там 1000 долларов, а эти 1000 долларов пошли в международном переводе, да, и, соответственно, там через банки посредники прошли все, каждый банк свой процент отщипнул, там что-то какая-то заморочка, деньги обратно вернулись, опять каждый банк себе процент отщипнул, и в итоге там с 1000 долларов у человека там 100 долларов минусом, и потеря там полмесяца, месяц, то есть, ну это вообще нереально. В таких условиях мы когда-то строили бизнес, строили сеть. И сейчас немножко другой уровень. Сейчас мы строим международный бизнес уже намного-намного проще на базе вот криптовалют. Сейчас все идет к тому, что именно вот на базе криптовалюты строятся все международные бизнесы. Так. Когда можно будет делать первые выводы заработанных средств? Ну, друзья, с первого числа у нас включается линейка. Линейку я вам показывал, могу еще раз показать. То есть вот она эта линейка. Эта линейка временная на 2 месяца. То есть вывод будет каждый день. Для того, чтобы вводить деньги, вам необходимо пройти верификацию. И э, уже это нужно делать. То есть вы заходите в кабинет, нажимаете на аватар и грузите туда, во-первых, аватар. Э, настоящую фотографию, а не какую-то картинку с интернета. Потому что с ней будут сравнивать паспортные данные. Грузите туда документ какой-то, например, паспорт, удостоверя... удостоверяющий личность. Да? И, соответственно... Место проживания вы также верифицируете, то есть какую-то квитанцию коммунальную или прописку, что-то вот такое, связанное с вашим именем и адресом там должно быть написано. Все, это все туда грузите, там написано от 3 до 7 дней время на верификацию. Но Я так полагаю, что это они уже с запасом на будущее, когда будет уже слишком много народу написали. Вот сегодня многие люди загружали и уже сегодня попроходили верификацию. Вот. У кого-то там был отбой, потому что аватар был не загружен, фото и так далее, кое-какие моменты. Кто-то некачественно фото э, сделал, сфотографировал, отправил. То есть вы делаете просто на совесть, нормальный скан, либо фотографию четкую. То есть должны быть читабельные документы, буквы, все это, что написано, должно быть читабельно. Ну и фото на аккаунт. Все это проходит достаточно быстро. То есть это необходимое условие для того, чтобы вывод у вас работал. То есть это нужно сделать. И все, на время проведения ICO фактически выплаты будут у нас в биткоине, скорее всего, проходить. А после ICO с 1 июня все, никаких лишних там криптовалют у нас не будет. У нас будет только своя криптовалюта, потому что мы как бы для этого здесь все и собрались. Ответ уже по названию вам сбросили монеты. Да, вот вам скинули ссылку. Вы можете зайти посмотреть. Сейчас на сайте уже много интересного появилось информационного. На русском сейчас, кстати, уже вот появились первые вот эти слайды, вот, которые я вам сейчас показываю на английском. Я просто не успел чисто физически их уже загрузить, потому что буквально вот только освободился, зашел на вебинар. Все. А так, вообще, в ближайшее время сейчас на русском появятся также и вот такие технические информационные материалы. Но! Никто же не отменял элементарно того же, например, Google переводчик там, или какие-то такие переводчики. То есть вы можете взять спокойно и перевести, если вам это интересно. То есть было бы желание. Понимаете? Если есть человек желание, он возьмет, скачает и все это дело переведет спокойно. Я понимаю, Google переводчик кривой, но плюс-минус суть как бы она все равно понятна. Skype-чат имеется. Я вам сброшу сейчас предварительные Skype-чаты чуть-чуть вот попозже. Но это чаты предварительные. Вы должны понимать, что чаты, в которые заходят все, кто попало, и что хотят там пишут и творят, да. То есть часто там возникает бардак и так далее. Это все предварительное. После того, как начнется уже фактически ну, старт, да, то есть мы начнем работать, начнем оплачивать пакеты, и мы уже, соответственно, есть уже отдельные чаты. Там сейчас в основном лидеры сидят. То есть всех оплаченных партнеров фактических партнеров, да. Не просто который зарегистрировался, а именно фактических партнеров. Мы будем добавлять уже в постоянные чаты. И там уже будем плотно работать. Там уже как бы будут фишки там по работе и так далее. То есть все, все, все будет уже там. А предварительные чаты уже будут брошены. И, соответственно, как бы все на этом. Да, вот, кстати, Google Chrome сам переводит по этому. Можете запросто. Кстати, есть сейчас у нас, вот, зайдите обязательно на сайт, хоть с внешней стороны, хоть в кабинете. Внизу справа находится саппорт. И там есть сам саппорт, и есть там разделы. Вот можете зайти по этим разделам погулять, посмотреть. То есть это будет вам интересно. Здравствуйте. Пару дней назад зарегистрировался. Сейчас не могу зайти в кабинет. Не приходит код на почту. Смотрите, во-первых, в 90% случаев вот мне некоторые обращались, и у них просто в спам попадало. Зайдите обязательно в спам, либо там в Гугле, например, в другую папку, в промо может залететь и так далее. То есть это самое первое, что необходимо сделать. А второй момент. Бывает, конечно, что и предостеречь, как раз таки, вас хочу в этом плане что используют какие-то странные почтовики, то есть не те, которыми все пользуются, да, то есть в разных странах есть определенные почты чисто внутренние, скажем так, такие. Я вообще настоятельно не рекомендую вообще нигде, не то что здесь, вообще нигде использовать какие-то левые непонятные почты, то есть Google, там, ну Яндекс, да, все, даже Mail.ru не рекомендую, потому что с ним тоже возникают определенные проблемы. Это я Знаю по себе, потому что я один момент занимался как бы e-mail рассылкой, то есть, и ставил все вот эти вот моменты, движок. И в общем занимался. Я знаю, что есть определенные моменты с доставкой писем. Компания то вам отправляет письмо. Вопрос в том, что оно к вам не доходит, ваш почтовик просто не принимает это письмо. Вот и все. А компания отправляет, то есть код приходит, то есть письмо на. Верификацию e-mail приходит, оно всем точнее приходит, отправляется. Да? Но, соответственно, с некоторыми, с некоторыми почтовиками возникают определенные проблемы. Вот лучше всего в идеале использовать Google, Google почту. Как международный формат, она самая такая, самая лучшая всего. Но попробуйте несколько раз это проделать. Если не получается, напишите, сейчас уже есть саппорт, обратитесь в саппорт. То есть они эту ситуацию решат. Напишите конкретно, то есть ваш логин, вашу почту и опишите проблему. То есть сейчас пока саппорт на английском языке работает, но спокойно зашли, в Google Chrome написали. Я думаю, они там коряво-некоряво, но поймут. Поймут и вам ответят. Поэтому я заранее просто хочу предостеречь почта, она не меняется, друзья. Поэтому не надо заводить э, отношения с серьезной компанией, с мусорной почтой какой-то. Да? То есть у вас, во-первых, туда должен быть доступ нормальный доступ, э, и опять-таки это ваши деньги. То есть отнеситесь к этому серьезнее. И обязательно записывайте все данные, там, логин, пароль от почты и так далее. То есть Сохраняйте туда, куда нужно, потому что я часто встречался, может быть, кому-то смешно, а на самом деле ничего смешного нет. То есть люди иногда и логин, и пароль теряют, и потом приходят, а как мне в кабинет попасть? Я говорю, ну, если забыл пароль, восстанови, я, говорю, я и логин забыл. Ну, а как человек может хоть что-то сделать, если он даже логина не помнит, Ну чисто теоретически, это все равно, что у меня деньги лежат где-то, а в каком банке я не помню. Вы же не будете сейчас все банки обхаживать, скажем так, и спрашивать, нет ли тут случайно у меня карта не открыта ли. То есть, ну, как-то надо к этому серьезно относиться. Опять-таки, к открытию биткоин или там вообще каких-то криптовалютных кошельков тоже максимально серьезно отнеситесь. Потому что, если вы потеряли там пароль, да, логин, даже без логина, да, то есть, знаете, логин, пароль потеряли. Все. Можете попрощаться со своими деньгами, поэтому вот зашли там, не знаю, на блокчейн инфо, например, кошелек делайте. Делайте, тоже серьезно к этому относитесь, двухфакторную аутентификацию, там можете телефон привязать и обязательно делайте вот эти отступные ходы для того, чтобы если вдруг вы что-то забыли там пароль, да, то есть там кодовые слова надо прописать, то есть по максимальному заморочитесь один раз и настройтесь, запишите это все в нескольких местах, чтобы потом просто не было проблем. А так уже саппорт есть, можете этот саппорт одолевать и там, соответственно, вопросы какие-то задавать. Но вот такие моменты, как не доходит письмо, это прям вот чисто вам в саппорт писать и с ними общаться. Лимиты на вывод будут по курсу конвертируется на этот момент или фиксировано. То есть лимиты, они... Ну там прописано все в долларах, друзья. А, вот то, что вы по маркетингу и так далее зарабатываете, там все это прописано в долларе. Лимиты в долларе. Соответственно, сегодня эта монета стоит доллар. Э там, через время может она стоить 50 долларов, 100 долларов, там, да, 300 долларов. И, соответственно, если лимиты будут привязываться к монете, то потом такие лимиты появятся, но они будут просто нереальны. Поэтому, ну, к монете привязки тут в этом плане нет монета просто вот курс есть такой вы по этому курсу вот на сегодняшний момент вот так вот и, и меняете а так как бы подсчет идет через доллар как единицу мировую а те кто впервые сегодня на вебинар попал Обязательно после вебинара обратитесь тоже к своим пригласителям, познакомьтесь с ними, если вы еще не знакомы, потому что кто-то пришел просто с интернета, с холодного, скажем так, рынка, у кого-то с соцсети или с какого-то там рекламной какой-то площадки. Познакомьтесь, пообщайтесь с теми людьми, которые вас сюда пригласили, потому что вам с ними работать. Узнайте обязательно, сидят ли они, находятся ли они в команде Global Shark или просто кто-то пришел сюда за компанию посидеть, потому что впоследствии если вы окажетесь в итоге не в команде, то доступа у вас в систему Global Shark не будет. Это 100%. Поэтому, друзья, уточняйте. Самая сильная, самая лучшая команда ⁇ это команда Global Shark. Используйте этот бренд на полную катушку, используйте систему на полную катушку в будущем, которая будет чуть-чуть позже. То есть пользуйтесь... Если есть необходимость, вы можете всегда и меня задействовать. То есть не обязательно там, мой прямой партнер либо нет. Главное, что вы находитесь в нашей команде. То есть у меня неважная глубина. Я работаю, в принципе, со всеми. А если нужно с кем-то пообщаться, в трехстороннем разговоре в скайпе, то есть без проблем. Но убедительная просьба следить за чатами и вообще за текущей информацией, ознакомиться с ней по мере поступления. Так, как попасть в команду? Обратиться к тому человеку, который вас сюда пригласил, и серьезно с ним поговорить. Находится ли он в команде в нашей, либо нет. То есть пусть покажет, кто у него спонсор и так далее объяснит. Ну, кого я пригласил, те понятное дело, что в команде. Кого вы пригласили, тоже. То есть вы как бы сразу можете этим моментом пользоваться. И у вас в этом плане преимущество, потому что на данный момент вот я заходил в YouTube и фактически в топе мы висим наша команда, то есть все наши люди. И нужно приходить к такому моменту, чтобы куда человек в интернете не сунулся, вся информация, которая идет по компании, чтобы это все шло от нашей команды, чтобы куда человек не ткнулся, везде был Global Shark. То есть это и бренд, это и как бы вам всем помощь, соответственно Круг уже сужается и всем нам будет в итоге легче работать. Ну что ж, друзья, тогда будем закругляться. Я смотрю, основные вопросы закончились, поэтому будем с вами завершать встречу. Запись, в принципе, прошла. И я просто еще с прошлого вебинара запись не выложил. Нужно отрендерить его, загрузить. Ну и эту тоже. То есть я не обещаю, что это будет прям завтра. Потому что, ну... Кое-какие еще инструкции нужно записать и это тоже нужно выложить. Максимально старайтесь, конечно, на вебинар просто приходить сразу, потому что прошлый вебинар я выложу уже с опозданием, он уже не очень актуальный, скажем так, будет. Поэтому по мере возможности я фактически просыпаюсь, сажусь за компьютер и с компьютера только спать. То есть я целый день фактически здесь, по ночам пишу инструкции и так далее. поэтому все, что физически от меня возможно, я делаю максимально, насколько это возможно. Ну что ж, друзья, тогда будем закругляться. Всем пока и до новых встреч, друзья. Спасибо за то, что пришли, за то, что вам интересна наша информация. И будем сотрудничать и работать вместе. Всем пока.